Добрый вечер вам всем рада вас приветствовать у нас с вами сегодня второй заключительный день нашего открытого флешмоба посвященный теме денег денежной матрицы реализации предназначения успешной самореализации в целом сегодня что а, я хочу вам дать а, это очень важную информацию как наша денежная матрица связана с э, матрицей кармы, как кармические долги прошлого или новые, да, сформированные в этой жизни кармические долги оказывает влияние на наш с вами элементарно доход как так называемая карма очень эзотерическое понятие да, влияет на то сколько денег у вас есть в кармане или на счету я постараюсь об этом говорить достаточно простым языком и перевести карму на очень доступное понятие нарушение некоторых законов что скажем так даст вам ясность и понимание а как справиться если уже у вас есть негативная денежная карма, которая блокирует ваш денежный потенциал, вашу врожденную денежную матрицу. То есть к концу сегодняшнего занятия сложится полное понимание, полная картина, как влияют кармические долги на ваши доходы, ваше благосостояние, и что необходимо сделать для того, чтобы изменить ситуацию, изменить ее к лучшему. Тема с одной стороны глубокая, с другой стороны я пода постараюсь подать ее очень легко, и моя цель... Чтобы к концу вечера у вас было четкое желание изменить текущую ситуацию, изменить ее к лучшему и понимание, как это сделать. Если вас это вдохновляет, ставьте плюсики. Мы с вами будем начинать потихонечку. Тема действительно очень и очень живая, и на сегодняшний момент актуальная, потому что. Ну, мы с вами о карме знаем уже очень много особенно последние 20 лет из разных источников мы получаем разную информацию о том что есть вот карма карма влияет карма мешает карма сподвигает даже на что-то кого-то но на самом деле есть очень мало людей, которые четко понимают механизм кармы. А тем не менее, дорогие мои, нужно понять, как работает этот механизм, особенно если мы говорим с вами о теме денег. Ведь деньги, наше благополучие, наш достаток это не что-то, что мы можем отложить на когда-нибудь потом. Все мы хотим жить счастливо в процветании прямо сейчас, не так ли? так вот для этого нужно разобраться с тем как работает механизм кармы и понять какие шаги конкретно нужно предпринять для того чтобы карма не мешала а помогала вам реализовать себя и достичь определенного благополучия достатка такого который вы хотите для меня эта тема не чуждо деньги для меня это что то что просто необходимо так жизнь сама заставила понять и разобраться с денежной энергией с законами денег по которыми они работают да? так сложились обстоятельства что пришлось остаться без родителей в раннем возрасте пришлось начать очень рано работать очень рано зарабатывать деньги и научиться это делать, действительно научиться делать зарабатывать большие суммы и точно с таким же успехом терять эти большие суммы я вчера очень подробно рассказывала свою историю о том что достигнув определенного пика нарушив законы денежные нарушив свой контракт воплощения я потеряла все и осталась практически на нуле на дне и только желание все-таки разобраться, ну и ответственность за дочку заставили двигаться и понимать, понять, да, что, что, как, почему так произошло, вроде бы ничего плохого не делала ко мне часто приходят кстати на консультации люди которые говорят я ничего плохого не делал знакома вам это ребят, когда вам кажется что ну вы вроде бы делаете все правильно но почему-то вокруг ситуация усложняется в вашей жизни ситуация усложняется то работу теряете то деньги то клиентов становится меньше если да поставьте плюсики пожалуйста вот у меня такое же было ощущение когда мне казалось что я наоборот хорошо поступаю я помогаю другим людям я там помогаю своим друзьям я оплачиваю э, их отдых я решаю их проблемы я делаю хорошо а, оказывается с точки зрения денежных законов денежной энергии и индивидуального контракта воплощения каждого нас то, что кажется хорош, хорошим для всех, может быть конкретно плохим для вас. Ну и плюс законы денег, которые мы нарушаем. Их нарушать нельзя. Вот. А, это все приводит к тому, что мы теряем деньги вдруг неожиданно нас увольняют нас сокращают клиенты перестают интересоваться нашим продуктом или не хотят платить денег может быть кто-то и востребует наши знания навыки умения но не желает за них платить или вообще еще хуже ситуация когда в принципе никому ничего не нужно от вас. Вот это то, что я называю ситуацией достигнуть дна. К этому есть предпосылки, для этого есть причины. Я через это прошла. Мне пришлось много всего изучить и пережить для того, чтобы понять, как работают денежные законы и как денежная энергия связана с нашим предназначением каждого из нас. И об этом я сегодня буду говорить, но буду говорить немножечко с другой позиции, чем вчера. Сегодня я затрону такую тему, как кармические долги, негативные родовые программы относительно денег, наша собственная негативная денежная карма, прошлых воплощений и текущего воплощения, как это все влияет на нашу жизнь. Но самое главное, что с этим сделать. Так, даже если мы допустили какие-то ошибки в прошлом, как и я в свое время допустила, да? Как это исправить? Почему я могу говорить об этом? Потому что я исправила. Да? да, был пройден путь определенный, было пережито немало. Если бы у меня были те знания, которые есть сейчас на момент моего провала, я думаю, что я гораздо быстрее бы вышла из ситуации проблемной, гораздо быстрее бы решила свои проблемы. так мне понадобилось около пяти лет. Зная то, что знаю сейчас, в принципе, работая с определенными технологиями, время это примерно три недели, когда можно, осознав свою ошибку, реабилитироваться и выйти на нормальный уровень доходов и восстановить себя в плане денежной энергии и самореализации. Мы поговорим с вами об этом сегодня. Да? Интересно то, о чем я говорю, поставьте пятерочки мне сейчас в чат. Может быть, кто-то даже почувствовал что-то похожее, знакомое. Вы знаете, мы ведь, несмотря на то, что каждый уникальный из нас, тем не менее, уроки, экзамены, как я их называю, проверочные ситуации очень часто бывают похожими в жизни. Да? да, мы каждый проживаем их в своем собственном ключе со своими эмоциями, но вот эти так называемые коррекции или проверки от Вселенной, от пространства, или уроки, или наказания, они, в общем-то, похожи. Поэтому можно их каким-то образом систематизировать и о них рассказать что я и собираюсь сделать для того чтобы сделать это более качественно мне хотелось бы понимать ваши запросы на текущую тему сегодня у нас тема которая звучит так деньги и карма что вы лично для себя каждый хотите получить в течение сегодняшнего занятия что вы хотите понять с чем вы хотите разобраться напишите сейчас пожалуйста в чат чтобы я тоже понимала на какие темы больше сделать акцент потому что карма достаточно объемная тема деньги еще более объемная будет а, более эффективно если вы напишите свои запросы Итак, а, почему здесь сегодня почему интересует тема денег и почему интересует тема денег конкретно в контексте кармы вы чувствуете что у вас негативная денежная карма вам кажется что на вас оказывает влияние Ваша семья, ваш род. Или вы думаете, по какой-то причине вдруг вам кажется, что что-то из вашего прошлого, из ваших прошлых воплощений влияет на ваши деньги сегодня, здесь и сейчас. Пишите, не стесняйтесь, пишите как есть. Где еще вы можете высказать свои мысли, как не в этом пространстве? Я, в свою очередь, опять же таки, буду читать, делать для себя пометочки и, может быть, добавлю то, что не планировала. Почему не могу сама зарабатывать? Вопрос. Так, тему не знала, пришла потому, что вчера не смогла послушать. Но ну, значит, вам эта тема нужна больше, чем вчерашняя, Руфина. Так, закрыть три кредита и получать хотя бы сто тысяч в месяц. Угу. А получить потерянную квартиру. Так понравилась полезная информация болеет мама очень большая сумма идет на ее содержание понятно хочу найти истинное предназначение узнать о наличии денежных блоков почему так часто клиенты уходят и не возвращаются угу. очень хороший запрос Так. Мама. Угу. что такое кармические долги хорошо расскажу так, чувствую, что могу зарабатывать больше. Так, у Светланы проблемы с браузером. Карма мужа безденежья у нас кармическая связь. Я взяла его безденежье на себя. Что-нибудь можно изменить? Да, Екатерина, можно изменить, чуть забегая наперед, вы себя просто запишите. Это. Блок, мой блог в тренинге, который называется Энергоинформационная коррекция денежной матрицы. Вот если есть такая ситуация, когда вы взяли на себя карму другого человека, начали платить за него, это можно изменить, для этого требуется специальная коррекция, но я об этом расскажу, ребят, в конце. Так, почему деньги не зарабатываются? Так, нужны знания клиентов стало меньше. Карму чистить нужно обязательно. Не обязательно чистить, иногда можно разорвать связь с кармическими ситуациями. Вот это новости, да? мы привыкли нас снабжает информация о том что обязательно нужна чистка кармы я и сама долгое время так думала у меня есть много тренингов много медитаций по очистке кармы то что я знаю сейчас что не обязательно сливать свою энергию и тратить ее на чистку кармы которую может быть даже не вы создали до да, а родовой кармы. но есть технологии которые позволяют выйти из-под этого кармического гнета Об этом в этом конце расскажу ребят так, возможно, кармические негативные программы деньги уходят сквозь пальцы. Это карма, разберемся сегодня. Так помочь дочери разобраться, по какой причине не смогла э, смогла дойти до дна и как выйти из этого состояния. Почему меня не видят клиенты? Угу. Блокировка на денежный поток. Кредит взяла для сестры, она отказалась платить. По суду выплачиваю я. Поздравляю вас, Татьяна. Молодец. Сами добровольно взяли на себя вместе с долгами еще и карму сестры. Так, как привлекать клиентов на консультации легко? Хорошо, Танюша. Постоянные качели, хочется стабильности по возрастающей. Так, месяц назад потеряла а, крупную сумму на трейдинге. Угу. Вот это четко, Татьяна, то, что написали, это конкретно относится к вашей денежной матрице. Я более чем уверена, что когда вы рассчитаете свою денежную матрицу, вы поймете, что а, у вас не стоит в ресурсах, в способностях а, трейдинг как привлечение денег. По-другому не теряются деньги на этих вещах. Ну, один процент на то что я ошибаюсь 99 процентов на то что я права так почему после многих вебинаров финансовый потолок так и не изменился окей может быть сегодня сергей поймете потому что мало знать очень важно действовать согласно полученной информации вот здесь может быть нюанс ну или еще один вариант э, это как э, вампиризм или паразитизм на денежной чакре но э, вот об этом подробно в тренинге. Так, у меня что-то пошло не так буквально с лета, до этого все было хорошо. Работаю в продажах с недвижимостью, пытаюсь понять, то ли рынок изменился, то ли все-таки что-то со мной. Я думаю, что сегодня разберемся. Угу. Окей, запросы приняты, ребята. Запросы приняты, какие-то моменты я себе зафиксировала. Давайте начинать. Ставьте мне, пожалуйста, плюсики, что все готовы. Я рекомендую иметь ручку, иметь блокнот да, прямо перед собой, рядышком, для того, чтобы фиксировать какие-то свои открытия и записывать свои вопросы. На вопросы я отвечу в конце. На вопросы я отвечу в конце. Мы с вами попробуем разобраться, как это все работает. И базовая тема, с которой я хочу начать, которая очень важна, это то, что я рассказывала вчера, но без этой базы нам никуда не сдвинуться, это то, что абсолютно каждый человек получает при рождении свою карту судьбы. А она ну, свою судьбу свои способности свои возможности свои задачи кармические эта карта судьбы рассчитывается на основе нашей с вами даты рождения получается что у каждого человека она уникальна потому что имя влияет место влияет время влияет да? и в итоге каждый человек получает свою индивидуальную карту вот эту карту можно рассчитать она состоит из матриц в нашей карте судьбы много матриц. Есть матрица предназначения, которая говорит о ваших определенных талантах, способностях, о том, какие задачи вам необходимо будет решать в течение жизни и о том, как именно вы должны их решать. Нам, то есть общее направление, общая стратегия. Есть матрица кармы, о которой сегодня мы будем говорить и познакомимся с ней поподробнее. Она включает в себя все кармические долги, кармические уроки, кармические задачи. Я расскажу, в чем разница. Есть матрица отношений. Это ваша предрасположенность к тому, чтобы строить отношения, ваша потребность в отношениях, это кармические отношения, да, в том числе, да, это совместимость с другими людьми. Вот это все включено в вашу матрицу отношений. Есть матрица успеха, которая рассказывает о том, что вы можете достичь успеха, опираясь на определенные сильные точки внутри своей матрицы предназначения. То есть это ваши методы реализации, это ваши пути реализации своего предназначения. То есть это такая шпаргалка, подсказка, как достичь успеха легко весело и быстро ну и есть конечно же денежная матрица о которой мы с вами сегодня говорим денежная матрица она касается именно сферы денег вашей денежной энергии да, вашей денежной кармы денежные кармы родов, которые вы пришли, ваши способности взаимодействовать с деньгами, накапливать, сохранять, получать нормально с удовольствием, без внутренних зажимов и каких-то препятствий, блоков, грамотно инвестировать, грамотно распоряжаться. Вот эта вся информация, она включена в вашу денежную матрицу. Если вот этот момент понятен, ребята, поставьте, пожалуйста, единички мне вот это вот все карта судьбы и кстати в ближайшее время с сентября мы будем запускать полный курс по карте судьбы где я буду вам давать рассказывать про все матрицы и денежная матрица это основа это база да? именно с нее нужно начинать потому что так устроено наше тело что с денежной энергией мы быстрее всего можем работать у нас ну как бы инстинкт выживания да, помогает нам проработать все проблемы все препятствия относительно денежной энергии поэтому изучение карты судьбы я всегда начинаю с денежной матрицы и дальше мы будем изучать матрицу предназначения матрицу кармы так что если вам это интересно просто держите у себя это в голове что я вас не бросаю на этом этапе если у вас возникнет такой интерес и потребность вы вместе со мной можете изучить полностью всю карту судьбы включая все матрицы но сегодня мы с вами говорим непосредственно о денежной матрице, матрицы да? наша с вами способность взаимодействовать с деньгами Денежная матрица, она включает в себя несколько кодов. Да? Это могут быть коды богатства или коды безденежья. Если говорить простым языком, то ваша денежная матрица может быть ориентирована на избыточность, то есть на привлечение денег легкое в большом объеме, без наличия внутренних препятствий, которые необходимо решить кармических долгов, которые необходимо преодолеть. или ваша денежная матрица может включать в себя коды безденежья. Они напрямую связаны с вашей кармой. Когда у нас в денежной матрице присутствуют коды без денежья, нам обычно очень сложно с деньгами. На, ну, не так легко идет, как хотелось бы. Вот эти коды, они рассчитываются очень легко. Я обучаю этому на интенсиве ⁇ Денежная матрица ⁇ Все четыре кода код предназначения, судьбы, реализации и манифестации. Я даю вам методику расчета, но самое главное трактовку. Вы видите... В каждом коде они у вас коды богатства или коды безденежья. И если что-то изначально в вашей врожденной денежной матрице, что требует корректировки. Потому что не зная этого, вы можете очень много усилий прикладывать за зря грубо говоря долбиться в стену когда рядом есть дверь а дверь это просто понимание что тебе необходимо вот такой вот момент откорректировать вот такую вот вещь в себе поменять да Ребят, двоечки, если понятно. То есть денежная матрица включает в себя 4 кода. Каждый из этих кодов может быть кодом богатства, то есть денежным кодом, да, проще понять. Или кодом безденежья. Чем больше вашей денежной матрицы кодом богатства, тем у вас ситуация с деньгами веселее. Ну, на самом деле веселее, по крайней мере, первую половину жизни пока не вмешиваются до да, кармические долги и блокировки веселее это может быть и благополучная семья или может быть вы когда стали жить отдельно стали очень легко зарабатывать нашли любимую профессию были востребованы вам нравилось получали удовольствие классно вас устраивала зарплата были какие-то премии подарки и так далее вот это признак того что Денежные коды присутствуют у человека, то есть к нему приходят деньги, особенно вот этот вот этап после 21 года, когда человек выходит на свою собственную ориентацию. Если же в вашей денежной матрице присутствуют в основном не денежные коды, или ваши денежные коды заблокированы да я вчера подробно рассказывала об этом сегодня просто как пример это приведу то тогда с деньгами сложнее происходит не то чтобы у вас совсем нет денег это не так потому что когда совсем нет денег это уже не просто блокировка денежной матрицы или отсутствие денежных кодов это уже конкретное нарушение контракта воплощения. Когда они денежные коды, вам просто приходится прилагать в разы больше усилий, чем человеку, например, с денежными кодами. Или э, вот если будете стоять вы и человек э, с денежными кодами, почему-то предложат работу или сотрудничество ему, а не вам. Ребята, понимаете, о чем я говорю? Напишите, знакомо ли вам вот это ощущение, когда вам необходимо работать больше и сильнее и выкладываться больше, ну, получать меньше, или когда возможности вот совсем рядышком они проходят, вот буквально рядом с вами, вот прямо перед носом они раз и кому-то рядышком попали, но не вам знакомая такая ситуация вот это очень часто бывает ребят когда в денежной матрице присутствуют не денежные коды от рождения и ничего вы с этим не сделали пока потому что не знали или если ваши денежные коды ваша денежная матрица заблокирована такое бывает методы расчета кодов еще раз говорю я даю на самом тренинге денежная матрица нет смысла их давать сейчас потому что сразу после расчета идут рекомендации и техники корректировки моя задача сейчас дать вам понимание почему у вас лично могут быть проблемы с деньгами еще раз повторю не значит что вообще вы без денег да это значит о том что есть вот это внутреннее состояние, что вы получаете меньше, чем хотите, меньше, чем заслуживаете, и те усилия, которые вы к этому прилагаете, они не приносят желаемого результата. Это очень расстраивает, да? Вот на английском есть такое выражение "disgusting". Просто, ну, почему так? Что со мной не так? Что я делаю не так? часто ко мне приходят на консультации вот с таким состоянием люди что начинаешь делать начинаешь смотреть в первую очередь рассчитывать денежную матрицу иногда ответ очевиден присутствует изначально очень много не денежных кодов то есть человеку для того чтобы стать богатым необходимо преодолеть внутренние барьеры внутренние страхи это делается по специальным технологиям это называется перезагрузка денежной матрицы я даю это на тренинге. Да? А бывают ситуации конечно же посложнее. когда денежная матрица заблокирована, приходится делать коррекции. То есть возникли какие-то ситуации в вашей жизни, Неудачные кредиты, сложное детство, потери, предательство, еще что-то когда вы сами себе заблокировали свой денежный потенциал ввиду страха, стресса и других негативных эмоций. До тех пор, пока эту блокировочку не снять, не может работать денежная матрица в полную силу вы не можете привлекать деньги столько сколько вам нужно сейчас строечки если понятно ребят важная тема да. так сергей по моему это в десятку ну... хорошо что вы это понимаете это уже это уже 50 процентов исцеления осталось только приобрести инструменты для этого Окей, okay. с вот этими моментами работать достаточно просто. Может быть, я для кого-то буду казаться слишком такой самоуверенной, но, пожалуй, мой опыт дает мне право так утверждать. Вот эти моменты как. Отсутствие денежных кодов, присутствие кодов безденежья в матрице или блокировка денежной матрицы, с ними работать достаточно легко, потому что следует просто нажать на определенные кнопочки, поставить мозг в нужном направлении, человек по-другому осознает себя, мыслит, начинает действовать по-другому и убираются блокирующие факторы. И действительно, результаты, эффект наступает достаточно быстро. Несколько сложнее несколько сложнее когда у нас а, присутствуют или включается такие моменты как нарушение контракта предназначение я вам вчера об этом очень много рассказывала да? Вот сейчас вы видите на картинке как выглядит денежная матрица если представить ее себе в виде никого на да, а, сфероида у нас есть четыре кода, которые оказывают на наше влияние. Сильнее всего влияние оказывает код манифестации. Потому что код манифестации, он связан напрямую с вашей задачей воплощения. То есть то, что вы должны сделать, что вы должны достичь в этой жизни. И этот код активируется после 33 лет. То есть до 33 лет мы можем даже не ощущать его влияние но чем старше мы становимся тем больше мы ощущаем его влияние и если мы не реализуем свою задачу свое предназначение у нас начинают происходить всякие разные ситуации которые мы люди воспринимаем как неприятности как что-то плохое на самом деле это попытки высших сил у нас вернуть на правильный путь рассказывала об этом вчера ребят это один из влияющих факторов да, который оказывает сильное влияние на нас помимо кодов безденежья и блокировки денежной матрицы но есть штука гораздо более поинтереснее она мне очень нравится ну может быть потому что я люблю сложные задачи мне действительно вот оглядываясь на всю свою жизнь назад всегда было интересно докопаться до сути разобраться как почему что произошло и исправить это если меня не устраивает начиная с 12 лет когда я забрала документы со школы поехала совершенно в другой город договорилась о встрече с директором колледжа и сказала что я хочу в нем учиться потому что была уже без родителей но понимала что хочу учиться в колледже иностранных языков да? то есть вот этот момент нашего решения разобраться и исправить ситуацию вот я сейчас к вам обращаюсь если у вас это есть внутри, не просто послушать Дорис, да, что она расскажет сегодня, какую-то информацию. Может быть, интересно, может быть, не очень, может быть, обо мне, может быть, не про меня, вот это вообще бесполезно. Лучше тогда сразу закрывать красный крестик и не тратить свое время посмотреть сериал. Но если у вас внутри присутствует вот это вот желание понять что конкретно происходит в вашей жизни почему она идет не совсем так как вам хочется и как изменить это течение как исправить это направление и направить этот путь туда куда вы хотите к тем целям которые для вас важны вот если это есть слушайте меня дальше потому что дальше мы будем с вами говорить про карму а карма это то что мы есть просигнайте мне пожалуйста в чат шестерочками вы как готовы этот путь проложить и хотя бы понять сегодня почему что и как в вашей жизни происходит мы уже на этом пути мы уже начали но сейчас возможно пойдет момент который не очень приятный приятным да? потому что ну карма это штука такая которая хочется сказать нет это не я это не со мной это не про меня но на самом деле стоит окунуться в это болотце для того чтобы разобраться и понять как выгрести из этого болота в чистую реку в чистую реку своей новой жизни вижу шестерочек много окей я тогда продолжу на проявление вашей денежной матрицы то есть вашего денежного потенциала который положен вам по рождению оказывает большое влияние матрица кармы они очень взаимосвязаны на самом деле с друг другом и матрица кармы это в общем-то некий симбиоз она включает в себя и кармические долги прошлых воплощений и кармические уроки которые вы когда-то не закончили и новые уроки этой жизни кармические задачи текущего воплощения карма настоящего которую вы прямо сейчас делаете каждый день своей жизни то есть вот это все является вашей э, матрицей кармы она тоже рассчитывается на основе вашей даты рождения но сегодня я буду о ней говорить именно с точки зрения влияния на ваши деньги на ваши доходы на ваш достаток да? Есть такое понятие, как долги кармические, есть собирательные кармические долги, есть персонифицированный кармический долг и есть долг нарушения контракта воплощения. Вот собирательные кармические долги это то, что тянется за вами из прошлого, включая все ваши предыдущие воплощения, последние 10-15 воплощений в среднем, да. В разных сферах жизни. Отношения, общество, творчество, деньги, самореализация, духовное развитие. Вот все-все-все сферы. Если были какие-то нарушения в них, все равно этот долг записывается в ваш информатории, информатории вашего духа и относится к разряду собирательных кармических долгов. Он не настолько напрямую влияет на ваши деньги, но фоново влияет поэтому с ним нужно разбираться в первую очередь это та базовая конструкция которую нужно привести в порядок есть персонифицированный кармический долг он включает в себя конкретные долги которые связаны с денежной энергией и вот эти виды долгов они проявляются в нашей жизни по мере взросления если собирательные кармические долги могут с детства проявляться изначально вы можете родиться в неблагополучной семье или вдруг претерпеть какие-то денежные проблемы да, в период детства или подросткового возраста то персонифицированный долг он включается уже когда вы становитесь личностью то есть в период 28 35 лет и есть кармический долг, который является результатом нарушения вашего контракта воплощения. Да? Это когда вы сейчас в этой жизни игнорируете свое предназначение, идете совершенно другим путем, выбрали да, ошибочную реализацию. Или ваш денежный потенциал вы используете не по тому назначению, которому вам положено в этой жизни и по судьбе. Ребята, сейчас пятерочки, если понятно. Это кратко, какие виды долгов существуют. Каждый из этих видов долгов оказывает влияние на то, сколько денег у вас сейчас в кошельке и в кармане. Если у вас кошелек полный, набитый банкнотами, у вас несколько счетов, на которых деньги, у вас может быть даже есть сейф, который вы открываете, смотрите, говорите, классно, Эх, хорошо то вы можете считать что у вас нет кармических долгов по деньгам по денежной энергии если это не так то скорее всего какой-то из этих видов долгов присутствует а чаще всего что я наблюдаю есть некий микс комбинация да, как минимум два вида долгов присутствует если хотите можно попробовать рассчитать сейчас один из видов долгов да, вот его рассчитать на самом деле просто, даже рассчитывать не нужно. Вот. Есть, например, код предназначения, когда сразу видно, что у вас присутствует в дате рождения код собирать это если вы родились 13 14 16 19 числа если все-таки посчитать с точки зрения денежной матрицы да, то там при расчете могут всплывать такие числа как 10 такие числа как 17 да. мы находим это при расчете основных чисел денежной матрицы мы все коды с вами сегодня не будем рассчитывать. Мне хочется вам дать пример, чтобы вы поняли, что нет ничего сложного в изучении денежной матрицы. Все расчеты, они очень простые. Что вам нужно сделать? Сейчас возьмите свои блокнотики и... Ручки, запишите свою дату рождения и просуммируйте ее. Вот просто между каждым между каждой циферкой поставьте плюсик и просуммируйте, что у вас по факту, по итогу получается. Это один из первых методов расчета кармических долгов, которые называются да, суммарными кармическими долгами. Вот, можете их рассчитать посмотрите что у вас получается по итогу Собирательный кармический долг он рассчитывается очень просто записали дату рождения посмотрели если вы складываете все составляющие и у вас появляются цифры 10 13 14 16 17 19 это говорит о том что присутствует собирательный кармический долг в коде предназначения можно посмотреть кармический долг в коде реализации если сама да то есть сам день рождения приходится на вот это число то есть не надо делать никаких расчетов а просто элементарно вы смотрите на свою дату рождения если сам день рождения припадает на 10 13 14 16 17 19 это говорит о том что присутствует кармический долг вот посчитайте и напишите мне напишите мне у, у кого что что открыли что увидели это только один из инструментов но тем не менее можно сразу увидеть какие-то моменты так 16 есть 13 есть 16 есть считайте считайте суммарно 10 есть 9 нет не страшно 40 нет не страшно 31 нет посчитайте два варианта у вас ребята можно найти искать кармический долг в коде предназначения вам тогда нужно просуммировать вашу дату рождения можно найти кармический долг в коде реализации вам не нужно ничего считать просто если ваш день рождения 10 13 14 16 17 19 то это уже указывает на прямой кармический долг долг тем более сильный если он виден сразу его не надо рассчитывать а его сразу видно в дате рождения вот. Ну, код судьбы мы рассчитываем там на основе фамилии, имени, отчества Сейчас этого делать с вами не будем. Просто посчитайте. Да? уже попадание, то есть вы можете сразу понимать, что вот это может быть влияние кармических долгов. Это оказывает влияние на ваш достаток. Если вы не нашли в этих кодах, уже вот это вы отбрасываете и понимаете, что тогда нужно смотреть в другом ракурсе. Да? То есть в блокировке денежной матрицы. Например, или а, в нарушении контракта воплощения. Ну, или а, это может проявиться при расчете вашего кода судьбы, когда мы будем имя фамилию, а, отчество с вами использовать. Как это проявляется? Вот вы посчитали циферки, да? казалось бы, на самом деле есть очень четкое определение, четкая гратация. Каждое кармическое число будет оказывать на вас влияние свое. Чем старше вы становитесь, тем сильнее влияние например если у вас десятка присутствует то ну, карма нарушение закона благодарности как это будет проявляться в вашей жизни то что вас не будут ценить должным образом вот ваш труд другие будут принимать как должное или не придавать особое значение тому что вы делаете как бы принижать все время вашу значимость да? платить давать вам меньше чем вы заслуживаете и чаще всего когда есть вот этот код десятка приходится все время доказывать свой профессионализм свою квалификацию свою значимость вот у кого десятка есть рассчитали напишите сейчас в комментарии в чат О, вижу от ольги там велиус вот вот вот вот когда у вас 13 код а, как это проявляется в жизни? Это кажется, что это просто цифры, это не цифра, это влияние на вас. У вас. Получаются в жизни определенные ситуации когда 13 присутствует очень сложно найти занятия по душе очень много попыток есть найти себя найти то что нравится и как следствие все время проблемы с деньгами получаются все время причем 13 чаще других всех чисел сталкивается с обманом чека обманывают да? предают кидают на деньги даже близкие друзья даже близкие партнеры могут обманывать, да, кидать на деньги. И много раз это приходится. Много раз приходится начинать сначала. И это будет продолжаться, пока вы не откорректируете, не трансформируете вот этот долг кармический. Понимаете, о чем я говорю, ребят? Вот оно висит над вами. Это что-то, что требует исправления. И не нужно здесь быть там 7-5 во лбу или чистить всю карму рода. Можно взять технологию и ее использовать для того, чтобы исправить этот кармический долг. Это то, что я пытаюсь донести второй день до вас. Когда 17, например, тоже вам привела пример, это нарушение закона траты. Человек очень сложно с деньгами вот, правда деньги могут приходить к нему но вот вчера кто-то писал в чат да там свалилась 10 или 20 миллионов и вообще потратила под ноль впустую ничего для себя не сохранив до да, инвестировав вообще филькину грамоту вот это вот чаще всего проявление кода 17 даже когда приходят деньги в жизнь человека он не умеет ими распоряжаться у него что-то все время происходит и деньги просто раз и в никуда уходят да при этом очень низкая самооценка человек себя не ценит и он ввиду того что хочет все-таки добиться какого-то результата пашет пашет пашет пашет но как правило деньги либо теряются либо уходят в никуда либо опять же таки вот этот вот весь труд который человек вложил оказывается по итогу незначимым или напрасным вот так работают кармические коды ребят поставьте мне сейчас плюсики если я донесла я вам конкретные примеры принесла, да? Конкретные примеры, как работают кармические коды. Мы их рассчитываем по дате рождения, если это код предназначения, это то, что будет оказывать влияние всю жизнь если это код в дне рождения это то что оказывает влияние до тех пор пока вы этого не изменили то есть это то что поддается коррекции но осознанной коррекции. вы здесь должны как бы понимать что это почему это с вами произошло вот эти все материалы все эти техники я даю на интенсиве денежная матрица как они влияют на нас? На самом деле я вам показала только два примера. Денежная матрица, вы знаете, она включает в себя четыре кода. Один, он требует более сложного расчета, потому что базируется на фамилии, имени, отчестве, да. И второй код манифестации, который вообще базируется на расчете других кодов. Поэтому я сейчас их в прямом эфире не даю. Это будет на занятии, но что должно а, а, прийти, да, какое понимание, что можно быть очень умным, можно быть очень хорошим человеком, можно иметь много талантов и способностей, и хотеть большего в жизни, и прикладывать к этому очень много усилий для того, чтобы достичь какой-то планки в своей жизни. Я думаю, что многие из нас именно так и делают. Ну, на вебинары не приходят люди или редко очень-то ходят, которые э, просто хотят волшебную таблетку или чтоб с неба упало, да, все э, само собой. Приходят люди, которые все-таки понимают, что необходимо прикладывать какие-то усилия и чаще всего прикладывают много усилий для достижения своих целей. Но а, бывает так, что большая часть наших усилий, она бессмысленна. То есть вы хотите, вы ставите цели, вы загадываете желание кто-то медитирует, кто-то прописывает, кто-то в аффирмации читает, кто-то использует технологии НЛП, но результат не достигается. Вот если есть такое, ребят, поставьте сейчас пятерочки в чат. Я говорю как раз об этом. Да, потому что если есть коды безденежья воля может преодолеть скажем так помочь преодолеть эти коды безденежья ну нужно много энергии тратить гораздо легче когда перезагрузишь коды безденежья на коды богатства да? может быть блокировка денежной матрицы здесь тоже достаточно просто можно снять эти блоки которые кем-то или чем-то привнесены в нашу жизнь но если речь идет о карме или о нарушении контракта воплощения, здесь ситуация несколько сложнее, потому что она требует включенности на всех уровнях. Ментально ваш мозг должен включиться, ваше сердце должно включиться, то есть воля и намерение да, исправить эту ситуацию. И вы должны иметь инструменты для того, чтобы это изменить. Иначе вот эти вот все действия, они остаются бессмысленными карма это не что-то такое что мы можем легко и быстро изменить если просто этого захотим просто захотеть мало нужны технологии нужны ресурсы нужны инструменты и да конечно нужны очень сильные намерения, вера в то что вы можете это сделать да потому что кармические долги они как шлагбаум как забор которые разделяют вас и ваше процветание вас и ваше благополучие вас и ваш достаток и до тех пор пока вы не разберетесь с этими кармическими долгами но не получится не получится легко весело и быстро выйти на тот уровень который вы хотите реализовать свои желания цели и мечты ну, даже если получится то это будет такая цена будет за это на уровне энергии здоровья а, и силы что потом начинаешь думать а стоило ли оно того ребят поставьте мне пожалуйста а, плюсики если понимаете донесла то что я говорю то есть очень важно да, понять что есть нечто какая-то сила а, она не эфемерная, она не придуманная, она не всесильная, нет. Но она оказывает на нас очень сильное влияние именно в плане нашей реализации и денежного благополучия. Так на Земле устроено, что вот через деньги, да, все подтверждается, ясность мыслей, творчество человека, его готовность взаимодействовать с этим миром. Именно здесь. Кто из вас ощущал вот такие вот э, такое, знаете, усталость от того, что э, пробую, пробую, пробую, пробую, а не срабатывает. Поставьте мне сейчас семерочки в чат кто ощущал вот этот момент ну сколько можно ну надоело ну почему у кого-то да а у меня нет поставьте сейчас семерочки в чат. знаете даже у меня иногда такие мысли были я при всей своей силе воли абсолютно перед вами честно признаюсь и у меня они были, это нормально совершенно. Потому что когда есть нечто объемнее, сильнее и мощнее, чем ваш личный ресурс, мы можем уставать. Мы действительно можем чувствовать бессилие. Мы можем чувствовать растерянность и ощущение, что мы не справимся. Вот к такого рода силам относятся а, карма, относятся, естественно, вселенские законы, когда мы их нарушаем, и к такого рода а, ощущениям относятся негативные родовые программы кармические. То есть, если изначально в рту а, присутствовали негативные кармические программы, или если у вас есть ваш персонифицированный долг. Да, ну, персонифицированный долг он начинает ощущаться внутри. В возрасте примерно 35-42 лет мы начинаем ощущать, что что-то идет не так, как будто мы что-то важное упускаем. Ощущение, вот это, оно общее у всех. А вот детали, в зависимости от того, какой у вас персонифицированный кармический долг, они уже разные. Да? Этот долги начинают активироваться первые знаки после 28 лет. Но сильнее всего вы начинаете ощущать вот это непонятное состояние чувство бессилия 35 42 49 56 и 63 года что это такое это влияние персонифицированного кармического долга он рассчитывается я вам уже говорила по специальной технологии денежной матрицы вот я вам привела пример да как выглядит персонифицированный долг например у такого человечка есть персонифицированный долг 27 что это значит это значит очень многое на самом деле что у человека такое скорее всего сложное детство бедное детство недостаток денег что этого человека в течение жизни встречают э, обман когда он теряет деньги его обманывают предают друзья близкие люди и у него нет никакой поддержки со стороны рода вот вам пожалуйста персонифицированный код 27 и для того, чтобы прекратить действие этого долга, необходимо предпринять ряд действий. Да? То есть на каждый персонифицированный долг есть конкретная рекомендация по выходу из ситуации. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Сам персонифицированный долг, да, мы рассчитаем на денежной матрице, на интенсиве. И а, вот эту информацию вы нигде не найдете, она очень часто просто, знаете, вот открывает глаза моим клиентам, когда доходит до персонифицированного долга, кажется, ну как же так? Так вот где собака зарыта. У меня, оказывается, это кармически предопределено, а мне нужно сделать вот это, вот это и вот это. Ну, например, прекратить общаться с родными, такой вариант возможен, да, или изменить определенные параметры поведения. И автоматически начинает меняться ситуация с деньгами, потому что если игнорировать свои долги. чем старше вы становитесь, тем влияние долга усиливается. на самом деле полное игнорирование долга может тройную волну вызвать да? ну, то есть усиление долга ребят понимаете о чем я говорю спросите сейчас задайте вопросы потому что я сейчас дала маленький кусочек из интенсива денежная матрица чтобы вы могли понять о каких кармических долгах я говорю два из них мы с вами рассчитали это простые виды расчетов есть такое понятие как персонифицированный долг он у каждого из вас будет своим и именно здесь может быть зарыта собака того что несмотря на все ваши усилия у вас ну, не получается решить вопрос с деньгами. Вы хотите, вы не можете. Расходы больше доходов. Бизнес не можете создать. Не получается привлечь больше клиентов. Потому что все время как будто существует какой-то барьер. Да? Этот барьер это может быть ваш персонифицированный кармический долг, который рассчитывается на денежной матрице. Да? Есть. Отлично. Разобрались. Есть еще такой момент я о нем все-таки скажу мы с вами не рассчитывали да, кармический долг по фамилии имени отчества это и, и не стоит да, делать это сейчас потому что возникает обычно очень много вопросов особенно у женщин женщины чаще меняют фамилию чем мужчины да дорогие мои особенно когда мы выходим замуж Бывает, мы переезжаем в другую страну, меняем фамилию. Бывает, мужчины меняют фамилию. А, учитывая, что фамилия это один из наших кодов, кодов денежной матрицы, причем который оказывает достаточно сильное влияние на нашу жизнь если мы меняем фамилию просто так от балды э, не учитывая свой контракт воплощения не рассчитав предварительно ее влияние на нас вот э, здесь могут тоже встречаться проблемы да? если у вас было все очень хорошо классно с деньгами с востребованностью с финансами до того как вы сменили фамилию а потом почему-то вдруг стало все ухудшаться это говорит о том что ваш выбор был неудачным поставьте сейчас плюсики кто менял фамилию и вы сейчас если задумаетесь проанализируете что ситуация пошла хуже у вас сократились доходы вы стали менее востребованы может деньги вообще перестали приходить это еще один момент, очень важный, тонкий момент по денежной матрице. Ведь у нас от рождения у каждого своя врожденная матрица, свои способности, свой способ привлекать деньги, своя энергия. Мы, когда меняем фамилию, мы меняем коды. Я вот вам привела пример а, на слайдах, вы увидите, что изначально по врожденной денежной матрице, именно так выглядит денежная матрица в расчете, то, что мы будем с вами изучать, а, коды были а, одни. Когда поменялась а, фамилия, а, да, а, девушка ну, изменила фамилию, а, произошло понижение частотности а, с 27 на 24. Вместо денежного кода получился код безденежья, двойка. А, дополнительно был приобретен кармический код то есть взяла добровольно на себя карму мужа. Очень часто так бывает, дорогие мои, когда мы выходим замуж, берем фамилию другого рода на себя, вместе с этой фамилией мы берем и всю карму этого рода на себя. То есть добровольно соглашаемся разделить карму этого рода. Это происходит сплошь и рядом, я с этим работаю на кармических коррекциях, и это да, оказывает влияние на ваши доходы. Это может говорить о том, что вы теперь, в общем-то, разделяете кармические долги. Если они касаются денег, то пойдут проблемы по финансовой части. Если они касаются, например, отношений или творчества, то по этим направлениям пойдут проблемы и так далее. То есть даже когда мы фамилию меняем, мы меняем свою денежную матрицу и в результате вот такого простого совершенно нормального с точки зрения социума шага мы можем ухудшить свое положение с деньгами двойная фамилия не страшно здесь важен результат результирующий код который мы получаем у меня тоже двойная фамилия важен результат плюсики ребят если это понятно да? Плюсики, пожалуйста. Я знаю, что сейчас уже вас в глубину увожу. И тем не менее. Надеюсь, понятно. Вопросы ваши вижу. Повторите их в конце. Еще важно, чтобы была целостная картинка у вас, да? Итак, что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, коды безденежья в нашей денежной матрице когда деньги приходят очень большим трудом с большими усилиями поддается ли это корректировки поддается есть такое понятие как перезагрузка денежной матрицы через понимание того что необходимо изучить понять осознать есть такое понятие как блокировка денежной матрицы вампиризмом паразитизмом стрессовыми ситуациями корректируется это, корректируется по специальным технологиям, которые я даю на денежные матрицы. Есть чуть глубже моменты, такое понятие как предназначение, контракт, воплощение. Для того чтобы его понять нужно рассчитать код манифестации, и понять что с этим делать, что вы делаете не так, что не в вашей компетенции, что вам не положено в этой жизни делать, чем не положено заниматься и куда наоборот необходимо направить ваши усилия это мы рассчитываем изучаем на денежные матрицы и наконец карма самый объемный наверное, момент кармические долги всех видов которые оказывают влияние на наш денежный достаток корректируются ли они корректируются но для того чтобы корректировать кармические долги необходимо рассчитать и изучить всю свою денежную матрицу чтобы понимать с чем конкретно вам работать угу. Вот. И а, а, такие моменты, как изменение фамилии или имени, а, они оказывают тоже дополнительное влияние. Это не относится к разряду кармы или нарушения контракта воплощения, но это то, что относится к разряду добровольной кармы. Когда у вас все было хорошо изначально от рождения, рассчитаю вы свою да, карту судьбы. Но поменяв фамилию, вы изменили свою судьбу. Это на самом деле звучит так. Вы поменяли свой код и, может быть, привнесли в свой код карму или коды безденежья. И вот с этим ну, нужно быть осторожным, потому что это наказуемо. Если вы были на определенном кастовом уровне и вы понизили свой уровень. А, да то есть если у вас числа высокие были в матрице а вы понизили их при смене фамилии да, вас за это накажут а, вы будете за это расплачиваться энергией, деньгами может быть даже здоровьем чаще всего первая плата идет конкретно деньгами то есть денежными потерями сокращением востребованности потери имущества и так далее потому что незнание законов не освобождает от ответственности десяточки если это понятно может это печалька но это понятно можно ли это исправить можно исправить вот как раз таки смена фамилии и имени является одним из инструментов коррекции денежной матрицы и при этом корректировку можно провести не меняя документы по специальной технологии ну или меняя документы ну у меня это Скажем так некоторые нюансы и происходит чудо о чудо все становится на свои места К человеку возвращается востребованность возвращается творческий поток возвращаются деньги вот. и это следует выполнять потому что если мы игнорируем кармические долги именно выплату кармических долгов, решение наших кармических э, долгов, то после 49 лет, как правило, эти долги приумножаются втрое. Да? Если было мало денег, что называется, вообще может доход прекратиться. Да? Где тонко, там рвется, да, ребят. То есть, если раньше вас семья не поддерживала особо, то э, может вообще прекратить с вами общение и даже наоборот негативно быть к вами настроенным если обманывали вас по мелочам то может произойти какая-то серьезная подстава крупная потеря да. если было просто недопонимание какое-то с людьми то могут начаться очень серьезные конфликты это не страшилки это то как работают кармические долги по мере вашего взросления напишите сейчас в чат может кто-то из вас уже ощутил такое влияние когда вдруг ни с того ни сего ваши близкие начинают агрессивно к вам относиться или с претензиями или с обвинениями какими-то непонятными или может быть какие-то потери вы планируете деньги на что-то а все время приходится их тратить на совершенно непредвиденные нежелаемые расходы когда вы не хотели ну там например на лекарства а может быть случаются такие моменты когда и так денег немного а начинают происходить еще какие-то дополнительные потери то где-то что-то потеряли то кошелек то нужно за что-то заплатить дважды то еще какие-то такие моменты напишите в чат поделитесь вот это особенно если вы в зрелом возрасте находитесь до да, старше 35 лет это может говорить об активации кармических долгов то есть об игнорировании даже кармических долгов в вами и такая ситуация усугубляется она усугубляется чем дальше в лес, тем больше дров на самом деле денежные оплаты они самые легкие у нас, то есть деньгами заплатить легче всего, сложнее, когда приходится платить, скажем так, здоровьем, да, например, когда приходится платить творчеством. Вот для меня, например, самое страшное это потерять творческий канал. А, ну потому что в этом моя жизнь в этом смысл и предназначение творить привносить да и вот для кого-то это хуже гораздо чем потерять просто деньги Ну деньгами ты можешь заплатить и все за свою ошибку а вот когда идет и а, карма на более высоких уровнях с этим сложнее работать здесь нужны специальные технологии а, важно чтобы у вас было понимание да, что происходит каким образом я надеюсь оно у вас сложилось за Сегодняшний день. Видела вопрос по впечатляющим результатам. Вы знаете, я пару примеров привела специально. Вот я вам расскажу о них. Но самый впечатляющий для меня это скорее исцеление. Например, да от рака, ну потому что возврат просто а, мужа, возврат всех денег а, или а, возврат капитала, который был утраченный, ну это важно, да, если мы говорим в контексте денег, так работают технологии, да, ну наверное самый впечатляющий был вот я работала с клиенткой в этом году, кстати 30 лет замужем пятеро детей и вдруг муж молодую женщину, которая с ним творит бог знает что он выгоняет всех ее детей на улицу без ничего И вот очень сложно было с ней работать, чтобы вернуть ее во-первых в состояние нормальное и затем сделать так, чтобы муж добровольно обеспечил полностью ее и детей результат достигнут на сегодняшний момент вилла вернулась вернулся бизнес дети пристроены это результат работы по технологиям энергоинформационной коррекции денежной матрицы еще примеры я вам привела вот тех ребят которые обращались ко мне причем обращаются люди в зрелом возрасте да? что женщина 42 года как у нее попала под сокращение на на работе очень долго не могла найти другую работу пыталась безрезультатно они берут и все вот нет хотя специалист классный и через какое-то время еще и муж сказал что все не хочу жить вместе и пожалуйста освободи квартиру квартира была его Тяжело в 42 года остаться без работы, без места жительства. Естественно, была депрессия, переехала жить в подруге. Подруга надоумела обратиться ко мне. Мы стали работать по денежной матрице. Денежная матрица это необходимая базовая технология, которая позволяет человеку почувствовать свою собственную структуру, свой врожденный код. Это дает состояние уверенности. Затем идет работа по технологиям когда мы делаем коррекции эмоциональные информационные ментальные это сработало на сегодня хотя девушка занималась совершенно другим работала в туристическом бизнесе до этого да, стала рисовать картины причем эти картины стали продаваться сначала по знакомым по родным стали востребованы закончилась тем что подписала контракт с небольшим правда но все-таки контракт с арт-отелем на полностью интерьер дизайна всех картин в каждой комнате вот пожалуйста результат работы по денежной матрице ребят впечатляет это это не придуманная история это реальный результат клиента я вначале поделилась еще более открытым и фамилии потому что понятно никто не хочет светиться особенно когда речь идет о больших деньгах. И тем не менее, есть у меня мужчин очень много клиентов, которые приходят. С мужчиной вообще была сложная ситуация, потому что женщины хотя бы плачут, хотя бы жалуются, мужчины все в себе держат обычно, да, внутри. Тоже было такое, что вдруг стало все раздражать, не удовлетворять, разругался с руководством, со всеми друзьями, естественно, потерял работу, никак не мог найти себе применение И в течение двух лет несколько раз, почти 10 раз или больше, попадал в аварии на машине. В конце концов, пришлось продать эту машину, потому что ну, все, закончились деньги на ремонт. Да. Пошла уже реакция здесь, пошла на физику. Остеопороз возник в правом суставе, тазобедренном. Прибавился вес лишний. Там пришел человек, конечно, в сложном положении, в сложной ситуации проработали по технологиям здесь больше технологии энергоинформационной коррекции были сработаны но все равно базу необходимо человеку иметь что такое денежная матрица что такое предназначение какого твой потенциал чтобы человек начал в этом направлении правильно мыслить на сегодняшний момент работает руководителем в компании ему предложили должность конкретно ребята конкретно и точно на 14 день работы по технологиям, которые я даю на денежные матрицы. Вот 14 дней работы прошло, получил предложение, пришел на работу, взяли сразу, работает сейчас. Лишний вес стал уменьшаться. С остеопорозом еще работает, это момент, который требует чуть большего да, времени, потому что пошло разрушение уже на уровне тазобедренного сустава, но а, хорошая да, тенденция к выздоровлению. Вот так работают технологии. Это не сказка, не фантазия, это включение вашего собственного мозга в правильный режим работы, это понимание своего предназначения, это выстраивание всей своей телесной матрицы в направлении своего предназначения. Поставьте плюсики, если понятно. Да? Это так работает, здесь нет никакого волшебства, это не волшебные пилюли. И да, конечно, клиентам нужно было работать, нужно было включить мозги, получить информацию, обработать ее, осознать, применить технологии. Как результат на лицо, ребята, как вы хотите. Само по себе ничего не произойдет, на голову не упадет. Но если вы реально хотите справиться со своими проблемами, то сделайте что-то. Да? знали бы эти люди раньше о том что существует денежная матрица существует денежный потенциал что есть технологии вывода себя из тяжелой ситуации они, они бы не сложились они бы легко отделались поэтому я и говорю что знание это сила друзья мои и понимание знания того как работают ваши врожденные годы особенно ваша денежная матрица она дает вам возможность избежать очень многих проблемных ситуаций. Это на самом деле так. И то, о чем я вам рассказываю, это тренинг мой, который называется ⁇ Денежная матрица ⁇ Сейчас уже это второй поток. Да. Первый поток очень хорошо зашел и были большие результаты у ребят. Я приводила примеры вчера. И сейчас стартует новый тренинг, он обновленный. В него добавлено несколько новых блоков. Эти блоки практические. Вот в связи с тем, что запросы усложняются от людей. И очень много моментов, которые требуют именно энергоинформационной коррекции. И вот напишите мне сейчас, у кого. Вот по ощущениям вы чувствуете, что вот у вас ситуация, которая требует коррекции энергетической, что вам нужно справиться с чем-то, чего мы не можете назвать, чего вы не понимаете, оказывает на вас какое-то влияние. Это может быть чисто ощущение, ребят. Потому что да, безусловно, я хочу вам сказать, что всем необходимы базовые знания. Что такое карта судьбы, что такое матрица рождения, да, матрица кармы, денежная матрица. Это понимание, это знание, оно необходимо всем. Но помимо этого знания, его легко получить, это базовый уровень моего тренинга, денежная матрица. Помимо этого знания нужны коррекции. Нужна четкое профессиональное вмешательство, например, снятия блоков которые присутствуют или снятие влияния на вас родовых программ или сброс себя со своих плечей вампиров или паразитов которые пристроились на вас и жрут вашу денежную энергию по-другому я не скажу или наоборот покаяние понимание своих ошибок в плане своей реализации это тоже делается по технологии специальной напишите да? Вот на интенсиве денежная матрица мы эти вещи будем прорабатывать. То есть сам мой тренинг денежная матрица 20 он направлен прежде всего на осознание своего потенциала денежного, на осознание своего предназначения и на коррекцию да? коррекцию того, что мешает реализовать это предназначение в результате можно действительно очень здорово увеличить свои доходы начать привлекать больше клиентов стать востребованным стать видимым для пространства и вот эти кармические долги которые являются да, таким тяжелым гнетом перевести их в трамплин для того чтобы наоборот стартануть и стартануть хорошенько просто осознав какие качества какие свойства нужно в себе развить понятно это ребят плюсики поставьте пожалуйста на это направлен интенсив денежная матрица причем естественно в зависимости от того есть разные уровни так да? кому необходимо разобраться прежде всего с предназначением вы хотите понять какова ваша денежная матрица какие у вас присутствуют коды богатство или безденежья поменять их перезагрузить да и сделать базовые коррекции которые существуют в вашей денежной матрице. Вот этот интенсив я буду проводить 19-21 августа. Это базовый блок по денежной матрице 2.0. 26 августа я буду проводить специальный блок. Это мастер-класс называется активация денежной матрицы. Здесь это блок практически здесь только технологии, которые направлены на активацию у вас денежной энергии, отключение от эгрегора бедности, снятие блокировок, которые стоят на вас на разных уровнях и максимальное раскачивание вашей денежной матрицы. это практический мастер-класс. 28 августа, вот здесь обращаю внимание особое, ребята, будет интенсив новый, который я буду давать впервые. И вот это блок, который называется энергоинформационная коррекция. Вот все, что касается любого вида поражений, негативных родовых программ, порчи, влияние кармы негативной, ваших собственных ошибок в этом воплощении пожеланий в ваш адрес негативных, на программы невидимки, когда вы боитесь проявляться, например, когда вы боитесь просить денег за свою работу, или вам сложно принять деньги, когда вам дают с достоинством, это все программа невидимки, и ряд других коррекций, вот это все будет в блоке энергоинформационная коррекция, денежные матрицы. И по итогу, если вы все три уровня проходите, то у вас получается полноценный такой инструмент для изменения своей жизни в плане взаимоотношений с деньгами. То есть вы просто начинаете получать больше. Неважно каким путем, вы работаете, вы на пенсии, вы начинаете консультировать, к вам приходят клиенты, вы начнете рисовать картины, как моя клиентка. Да? Неважно, каким путем деньги начнут приходить к вам. Если вы работаете с людьми, то это еще и дополнительный инструмент консультирования. Мне кажется, что это просто очень здорово, потратив всего лишь ну там неделю на да, проработать себя, еще и получить дополнительный инструмент, который будет приносить вам деньги. Как вы считаете? Напишите мне сейчас в чат, да или нет? Так, отказалась взять деньги за лишний час работы. Ну, Люба, Ну, Люба, <с> Ну, вот я об этом, понимаете? Это предпосылки, это блоки в денежной матрице, которые включают что угодно, чувство стыда, чувство вины, что угодно. Но если вы работали, почему не взять деньги с ощущением, что я достойна? Ну, Люба, Люба, я об этом и говорю, ребят. Думаете, вы одна такая? Да, это наши с вами постоянные программы. Стеснение, стыда, ой, некомфортно брать деньги за свою работу. И это только одно из проявлений, правда? Вот, ребят, есть такие варианты участия на денежной матрице. Кому интересно, я сейчас подробно расскажу, что мы будем делать реально на интенсиве. Потому что получится три блока, да? Вот сам интенсив денежная матрица – это инструмент нумерологический. Неважно, изучали вы до этого нумерологии, не изучали. Вот здесь все с нуля. Вообще не нужно никакими знаниями владеть. Вы здесь с нуля изучите полностью расчет денежной матрицы. Я дам методику расчетов, кодов богатства, предназначения, реализации судьбы, манифестации. Да? Я дам расчет полностью денежной матрицы и сравнение врожденных и приобретенных кодов. Приобретенные это если вы меняли фамилию. И, как вы уже поняли, она может оказывать большое влияние на вас. Здесь же дам расчет контракта воплощения. Это код манифестации. И что необходимо сделать, чтобы исправить ошибки и корректировать. И корректировать это. Вот. Так, тоже было, боялась брать деньги. Поменяла убеждения. Хорошо. Угу. Вот. Так, имеет ли смысл рассчитывать денежную матрицу до 28 лет? Конечно, потому что можно понять, какие именно сильные стороны существуют, каким именно способом привлекать деньги легче всего человеку и на это направить развитие, изучение и так далее. Безусловно, есть смысл. С какого возраста, с 14 лет, можно консультировать по денежной матрице? С того момента, как сформирована половая чакра еще вопросы, ребят есть вы пишите я рассказываю о тренинге пока значит для тех кого интересует сам интенсив до да, базовый уровень денежная матрица это три полноценных урока результатом что будет естественно осознание своего денежного потенциала вы поймете да, на что вы способны что может вас самих принести вам деньги да? и когда вы начнете использовать эти моменты у вас увеличиваются доходы это доказано вот я вам пример не случайно приводила с женщины которая в 42 года начала рисовать картины хотя до этого э, рисовала просто чисто любительски для себя да? а это стало ее основным и достаточно хорошим источником дохода вы возможно вы откроете такой источник в себе да? благодаря тому что вы понимаете свое предназначение у вас есть ключ к успешной реализации вы понимаете каким образом вам необходимо получать деньги в социуме именно в этом воплощении. Ну и для тех, для кого это важно, вы получаете отдельный востребованный, высокооплачиваемый инструмент консультирования. Это диагностика, расчет и трактовка денежной матрицы. Это то, что касается базового уровня если вас интересует еще и практический инструментарий то у нас с вами здесь есть мастер-класс активация денежной матрицы очень вкусный ребят на самом деле посмотрите только какое количество техник я здесь даю здесь будет отключение от эгрегора бедности здесь будет снятие сама на деньги здесь будет подключение к эгрегору денег здесь будет техника коррекции негативно денежной кармы в хрониках акаши здесь будет создания фантомного денежного кошелька все эти технологии направлены только на одно чтобы у вас стало больше денег если вы используете технологии результат от трех дней до трех недель обязательно будет да? то есть по отзывам моих клиентов я это не с потолка беру, реально уходят препятствия, возвращаются долги, каким-то образом наследство приходит еще что-то, работу предлагают подработку, премию неожиданно выплачивает. Вот это вот колесо, оно запускается благодаря активации денежной матрицы. И еще один блок о котором я вам говорила, это мой новый блок это энергоинформационная коррекция денежной матрицы очень сильный блок ребят на самом деле потому что технологии работают на уровне тела телесной матрицы и на уровне сознания нашего с вами мышления образного поэтому они очень эффективные причем даже в процессе работы по этим технологиям может в жар бросать в под когда будут выходить вот эти вот все блоки деструктивные программы в общем это сложно на самом деле описать результат улучшение здоровья самочувствия увеличение притока доходов клиентов это то что я вам гарантирую это так работает у кого-то работает сильнее я просто не хочу да, там слишком большие рисовать результаты чтобы не выстраивали ожиданий получится будете только радоваться да. но это как минимум часто кстати долги возвращаются благодаря этим технологиям вот то есть третий блок это уже не теория теорию вы изучаете на базовой матрице это конкретно коррекция того что вам мешает реализовать свой потенциал включая кармические э, программы включая родовые программы включая ту карму которую вы сами приобрели э, вот э, в этой жизни на протяжении да, там, э, определенного времени допуская определенные ошибки ребят вот такая вот программа денежная матрица рассказала вам полностью насколько интересно поделитесь сейчас насколько хотелось бы получить эти технологии освоить эту методику потому что комментариев пока я не вижу Так если не смогу понять как скорректировать сложно для понимания нет очень четко сможете понять екатерина что скорректировать потому что на базовом интенсиве мы рассчитаем все и будет четкое понимание где какие присутствуют коды программы или моменты которые требуют корректировки это то что мы с вами сделаем на базовой на базовом блоке так Интересно, оплатила. Ребят, дайте обратную связь. Насколько хочется разобраться с этим инструментом? Я не вижу энтузиазма. Так, было такое, было брать деньги. Ага, это я читала уже. Каким будет проходить интенсив? Интенсив будет проходить вживую. Вот так, как я с вами общаюсь, будет с видео тоже будет сначала базовый блок три занятия базового блока 19 20 21 августа затем будет небольшой перерыв несколько дней чтобы переварили полученную информацию переработали затем 26 августа будет активация денежной матрицы со всеми техниками опять день перерыва чтобы переварили это и 28 августа будет в среду энергоинформационная коррекция денежные матрицы угу. хочу пойти на все три блока очень интересно можно поменять матрицу другого человека или только собственную, мара можно поменять матрицу другого человека при его запросе на эту на это изменение то есть если человек говорит, что я хотел бы улучшиться денежную матрицу, а вы, пройдя мой интенсив, уже владеете инструментом перезагрузки денежной матрицы, то да, изменения возможно. Но самое главное, чтобы человек хотел, насильно безусловно, вы менять этого не можете. Итак, ребята, для всех, кто хочет, я вижу, да, Сергей, спасибо. Какова стоимость, ссылка? Давайте разберемся с тем, какая у нас стоимость интенсива. Есть три уровня, как я вам уже сказала. Есть базовый блок, его стоимость 5 900. Есть продвинутый блок 8 900 и премиум блок 10 900. На мой взгляд, стоимость очень и очень лояльная, адекватная. Базовый блок это три занятия, 5 900 это три полноценных занятия по два часа с полным инструментарием. Что такое денежная матрица? Продвинутый блок это полный интенсив по денежной матрице плюс мастер-класс активация денежной матрицы, то что я вам говорила. И премиум блок это и интенсив денежная матрица и активация денежная матрица плюс и мой новый блок энергоинформационная коррекция денежной матрицы. Я рассказывала вам полтора часа о том, как работает денежная энергия карма и матрицы. И поверьте, вы сможете с этим разобраться, и, используя технологии, которые я даю, вы легко сможете откорректировать вот эти вот блокирующие моменты а, и начать получать больше, столько, сколько вы считаете достойными получать. Вопросы, если есть мои хорошие. Так, если не могу почувств... поучаствовать, буду в отпуске смогу активировать дм по записи конечно более того марина если просто в отпуске но вы сейчас в этом потоке вы сможете задать вопросы прослушав урок если вдруг что-то осталось непонятным вы на почту присылаете вопрос я отвечаю угу. так ну в любом случае в другой раз мара безусловно вы говорите это не мне, вы говорите это себе, что может быть в другой раз я разрешу себе получать больше денег, может быть в другой раз я справлюсь со своей негативной денежной кармой свобода выбора. Так была на денежной матрицы первом потоке ощущения ощущение после занятий потрясающе рекомендую благодарю татьяна. Так, Ангелина, знаниями, здоровье должно быть близко к идеальному. Вы так тяжело говорите, с тяжелым дыханием, в чем причина? Благодарю вас, Ангелина, за комментарий. совершенно спокойно, хорошо и здорово. На здоровье я не жалуюсь. Единственная причина, что в Дубае сейчас плюс 48 восемь, кондиционер работает не на полную силу, немного жарковато, дышать действительно тяжело. Благодарю за внимание к моей персоне. Так, внесла предоплату, что дальше? Так, сейчас об этом расскажет олеся Консультации провожу а, индивидуально Если поплачу, по а вы пропадете. Екатерина, поверьте мне, не пропаду. Впереди еще очень много тренинговых курсов и программы. В принципе, есть закон кармы. Я в эти игры не играю и даже никогда не хотелось. Так, кому интересна индивидуальная консультация? Напишите на почту Асгради ваш запрос, я отвечу. Что касается индивидуальной консультации, смогу ли помочь нам, да? смогу ли, захочу ли взяться за вашу тему? Вот. Что касается, ребята, денежной матрицы, все, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке и оставить свою заявку. Второй момент, все-таки очень важный, что тренинг проходит вживую, и а, у вас есть возможность задавать мне вопросы, вот так как вы сейчас это делаете в прямом эфире. Если что-то непонятно, если что-то вы хотите прояснить, то вы задаете мне вопросы, и я вам сразу отвечаю когда тренинг проходит в записи такой возможности нет естественно еще раз ребята что такое денежная матрица это практический практический тренинг интенсив результатами которых будет естественно понимание своего предназначения очень четкие рекомендации по реализации своего предназначения повышение своей востребованности и как следствие повышение своих доходов плюс Коррекция кармических долгов, плюс коррекция ошибок в реализации своего контракта воплощения и плюс даже бонусом коррекция негативных родовых программ. Вот это результат прохождения денежной матрицы интенсива. Есть три блока. Выбирайте тот блок, который вам больше нравится больше по душе на которой вы готовы прямо сейчас вы чувствуете что вот прямо уже хочу хочу не могу прямо сейчас по ссылке которую сбросила маргарита проходите и выбираете свой блог. если есть ко мне какие-то вопросы ребят дополнительно пожалуйста спрашивайте я отвечу по любому из блоков что осталось непонятным так, с темой денег работаете, с темой отношений, естественно, я работаю с темой отношений. У меня есть тренинги по отношениям, очень много консультаций именно по теме отношений. Так, если они для себя, для мужа, можно так или не получится. Если вы изучите инструмент денежная матрица и сможете своего мужа направлять, говорить, вот это нужно делать, вот это так для тебя правильно, вот это так правильно, это сработает ребят я с вами прощаюсь и до встречи уже непосредственно на самом интенсиве денежная матрица а это совсем скоро через пять дней мы увидимся с вами 19 числа до встречи дорогие мои все кто принял решение в пользу себя я вас поздравляю вы начнете менять свою жизнь к лучшему уже 19 августа на самом деле первый шаг вы сделали уже сейчас до свидания